Это 25-й урок по Unity из цикла уроков по созданию игры Space Shooter, в котором я расскажу, как создать часть интерфейса, а именно область, по нажатию на которую будет происходить выстрел. Кроме этого, мы решим проблему множественных нажатий, при которой нажатие несколькими пальцами на тачпад может дезориентировать корабль. План работы следующий. Создать защиту от множественных нажатий и создать интерфейс для управления стрельбой. В прошлом уроке мы начали создавать интерфейс пользователя и создали область, перемещая, по которой палец управляли движением корабля. В этом видео план работы будет следующий. Мы создадим такую же область, по нажатию на которую будет происходить выстрел, а затем напишем скрипт контроллер, который будет управлять выстрелами. Для начала давайте разберемся с одним немаловажным моментом, а именно, куда полетит корабль, если будет два или более нажатия. А полетит он то в одну сторону, то в другую, и вы не сможете корректно управлять, а в дальнейшем и стрелять. Чтобы решить данную проблему, нам нужно идентифицировать нажатие на экран. Для этого мы будем использовать свойство pointerId из класса PointerEventData. Согласно документации, это свойство хранит идентификатор указателя. Получив идентификатор нажатия, а он представляет значение типа IN, мы сохраним его в переменную pointerId. Этот указатель нам понадобится для того, чтобы отличать, когда мы управляем движением корабля, а когда стреляем. Кроме этой переменной нам понадобится еще одна переменная touch, типа bool. Эта переменная будет хранить статус нажатия. И если она true, то это значит, что мы нажали на экран. Если же false, то отжали палец. Давайте откроем скрипт Simple Touchpad и объявим эти переменные. В начале запуска скрипта в функции awake установим переменную touch в false. Внутри функции onPointerDown, обрабатывающей события нажатия, напишем следующий код. Если переменная touch не равна true, то есть не было нажатия, тогда устанавливаем ее в true. Используя свойство pointerId класса pointerEventData, запишем идентификатор нажатия в переменную pointerId. Таким образом мы получаем статус и номер нажатия, которые мы можем использовать в дальнейшем написании кода. Функция OnDrag позволяет обрабатывать перемещение указателя, она также требует внесения изменений. В ней мы добавим код, в котором создадим условия. если свойство pointerId равно переменной pointerId, то есть текущий указатель нажатия равен сохраненному ранее указателю, то это один и тот же палец. И если это так, то выполняем код дальше. Когда вы отпускаете указатель, отрабатывается функция onPointerUp. Внутри нее мы также установим проверку, если текущий указатель равен сохраненному ранее, переменной touch присваиваем значение false. Таким образом, всегда будет обрабатываться касание только от одного пальца. Теперь рассмотрим создание интерфейса для управления стрельбой. Итак, когда мы разобрались с управлением кораблем, приступим к следующему этапу, а именно к созданию части интерфейса, а именно создания области, нажатие на которую будет осуществлять выстрел. Далее план будет такой. Создаем графическую составляющую и пишем к ней скрипт обработчик. Начнем с того, что скопируем объект Movement Zone и назовем его Fire Zone. Выровняем его по нижнему правому краю и удалим у него скрипт Simple Touchpad. Из прошлых уроков вы знаете, что скрипт Player Controller отвечает за стрельбу. В нем реализована возможность стрелять по нажатию клавиш мыши. Теперь же нам надо реализовать стрельбу, нажимая на определенную область на экране устройства. Мы напишем функцию, которая будет возвращать истину или ложь, в зависимости нажали мы на экран или нет. Давайте откроем скрипт Controller и сделаем несколько правок. Найдем раздел, в котором обрабатывается нажатие для выстрела и временно заменим текст input.getButtonFire на строку CanFireBullion. Сюда позже мы вставим функцию, которая будет возвращать статус нажатия на область FireZone. В этом скрипте пока все, мы к нему вернемся позже, а пока создадим скрипт-контроллер Simple SimpleTouchAreaButton, который будет обрабатывать нажатие на экран. Этот скрипт в целом похож на скрипт Simple Touchpad, который мы создавали в прошлом уроке, поэтому мы скопируем куски кода и модифицируем их. Первое, что сделаем, это подключим библиотеки для работы с интерфейсом пользователя и системой событий. Подключим два интерфейса нажатия и отжатия, iPointerDownHandler и iPointerUpHandler. Объявим две переменные, touch и pointerId, о которых я говорил ранее. В этом скрипте также будет защита от множественного нажатия. Добавим функцию Awake, внутри которой присвоим переменной touch значение false. В этом скрипте мы объявим приватную переменную CanFire. Ее задача возвращать нам статус нажатия на область FireZone. Скопируем функцию OnPointerDown, уберем лишнее и установим переменную CanFire в True. Это значит, что как только мы нажали на область FireZone, переменная CanFire стала содержать значение True. Теперь скопируем функцию OnPointerUp и установим переменную CanFire и последнее, что напишем в этом скрипте, это функцию, которая будет возвращать статус стрельбы. Вернемся в скрипт PlayerController и объявим публичную переменную areaButton, только что созданного класса simple.areaButton. Переменную areaButton мы будем использовать для обращения к методу canFire. Теперь перейдем к тексту canFireBoolean и заменим его на areabutton.canFire. На этом кодинг закончен. Перейдем в Unity и перетянем скрипт Simple Touch Area Button на объект Fire Zone. Выберем объект Player и в свойстве Area Button компонента Player Controller перетянем объект Fire Zone. Запустим игру и протестируем ее на телефоне. Все отлично работает. На этом я буду заканчивать данный видео урок. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, какие бы вы хотели видеть уроки по Unity, а я по возможности буду их записывать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь видео с друзьями. В группе ВКонтакте видео выкладывается раньше. Не пропустите новые уроки. Всем пока!